Пусть вы даете мне хулистоп Блять! Блять! Вы дауны ебаные блять? я твою бай! БАЙ! Тварь вы Дауны вы Бомжи пасту закопают Все нулям Ебать Там же я уже давно не знаю быть братом, не